Мои дорогие друзья, подписчики, я вам сейчас хочу рассказать о чем в Верховном Совете Украины самый критический момент, наверное, для всей нашей страны во всю историю Украины поднимаются вопросы, вот посмотрите, и обсуждаются законопроекты, которые направлены на защиту отдельных украинских сортов ОС, пчел, которые добывают и создают нам мед. Ну, вы простите меня, но вот просто вдумайтесь. Сейчас, на полном серьезе, вот эти все люди за ваши деньги, Потому что вы оплачиваете работу данного балагана, официально сидят и уже 20 минут обсуждают создание государственного органа, регулирующего популизации украинских сортов пчел. Не-не-не, я не шучу. То есть... Вопрос, конечно, не дошел до создания министерства меда, но эти прохиндеи близки. В общем, когда вы голодные, когда страна пропитана страхом, эти, блядь, уибни обсуждают создание Управленческого органа власти, государственной власти по регулированию говорят, есть необходимость обговаривать эти законопроекты. Ребята, ну вдумайтесь в это. Мало того, так я вам сейчас дам послушать мотивации и позиции отдельных депутатов, которые будут говорить, что украинские пчелы требует защиты от труднев. И нужно научиться отделять мел пчел от труднев. Это, ну слушайте, ну я, я серьезно, ну если честно, ребята, я охуел. То есть, когда весь мир говорит о том, что война, когда посольство иностранных государств, высылают из страны, эвакуируют из страны своих сотрудников, украинский парламент озабочен сортами украинских пчел. Ебанутые нахуй, клянусь вам. У меня просто слов нет. Все, пиздец этой стране, блядь, в которой будут счастливы жить пчелы, регулируемые государственными аппаратами, которые сегодня принимает Верховный Совет Украины. Хочешь жить в Украине, будь пчелой. Или трудным.